Любовь к себе состоит из двух аспектов. Первый аспект – это внимание к всем ощущениям в вашем теле. Первое. Второе – определение, какие потребности стоят за этими ощущениями. Внутренний ребенок. И третье – удовлетворение этих потребностей. То есть вот любовь к себе. Если вы себя любите, вы к себе внимательны, вы делаете то, что хотите, и вы удовлетворены тем, что вы сделали. Если вы себя не любите, соответственно, вы забиваете на все свои ощущения в теле. То есть, вы, например, чувствуете, что вам это платье не идет. А продавщица говорит, классное платье, новая модная модель. Вот. Все в этот момент, если вы доверились этой продавщице, вы себя не любите, вы себя предали. Вы любите продавщицу. Хорошо. С любовью к себе понятно. То есть, внимание, определение потребностей, удовлетворение. Принятие себя чуть – чуть-чуть другая вещь. Это внимание ко всем ощущениям без разделения их на плохие и хорошие. Потому что вот если вы начинаете делить, так, вот что-то я здесь чувствую, это плохая эмоция, я не должна это чувствовать, или я, я, я не должна злиться, там, или я не должна обижаться, я не злюсь там, да, и... или что-то там еще. То есть вот принятие подразумевает, вот то, что есть, вы на то внимание направили. Направили для того, чтобы понять вообще, что за этим лежит, что за этим скрыто. То есть вы должны быть вообще таким вот исследователем, или такой вот любопытницей, почемучкой. К самим себе. Это и будет проявление любви. Не так, что типа, ой, пускай кто-то мне скажет, как мне жить. Нет, ну задайте себе вопрос вот вообще. Ну, вот. Конечно, кто-то может подсказать, кто там компетентен. Но в целом запишите себе эту мысль и э, как мантру можно повторять, что вы для себя самый дорогой, ценный и любимый человек. Самый ценный, дорогой, любимый человек, самое ценное, любимое, важное существо для себя. То есть, вот, есть личность, которая смотрит на тело, на чувства. И вот эти тело, это, это тело ваше прекрасное и эти ваши чувства – это самое дорогое, что у вас есть. Если вы сами это не оцените, поверьте мне, никто другой за, это, за вас это не сделает. Сделают хуже. То есть, как другие воспринимают? Слышали про закон зеркала? Да, то, что вот, как, что у меня внутри, то у меня есть снаружи. И вот получается такая история, что если я внутри к себе отношусь, как-то так вот, ну, как-то плохо, обесцениваю себя там как-то, гноблю постоянно, недоволен собой, критикую, ну, что там еще, виню, еще можно винить себя там, да, обесценивать. То есть, я этим фоню в пространство. Люди смотрят и думают, ну, бля, если он так к себе относится, то мне тоже можно, значит. Ну. Я, может, даже буду не так сильно его гнобить, так чуть-чуть просто. Он-то себя гнобит 24 на 7, а я просто, когда с ним вижусь. Ну, проявлю сострадание к человеку там, конечно. И наоборот, если вы к себе относитесь хорошо, другим тоже хочется к вам хорошо относиться. Поэтому ваша ответственность в том, чтобы к себе отношения улучшить, это касается всех, и мужчин, и женщин, всех, и родителей ваших. Если кто-то вам говорит гадкие вещи, гадкие вещи, на которые вы включаетесь, да, не так, что, типа, например, там, не знаю, мне там мама говорит, ну ты и эгоист, допустим, да, допустим, она говорит так, или там, ну ты и дурак. Вот если я все дурака принимаю, я скажу, ну да, бывает иногда, не без греха, и эгоист, и дурак, и еще могу быть какой-нибудь скотиной, падлой, и каким то еще там существами. Вот, то есть у меня принятие есть этих качеств в себе, я просто ну, говорю, ну да, мам, что, вид, что есть, то есть. А вот если я с собой это делаю, но не замечаю этого, то есть я себя гноблю и считаю себя там, последним мудаком-эгоистом, ну так, тихонечко сам себя погнабливаю, и кто-то мне говорит это, все, меня сразу же вспомнил, а, как он мог, только я могу себя гнобить тогда, допустим. Нет, если вы себя гнобите, то и все остальные тоже будут это с вами делать, причем они будут вам показывать это, ну, чтобы как-то вы в реальности присутствовали.